Нарезчикам привет. Я буду распаковывать посылки Сазона. Сначала неинтересные, а потом интересные. Так, нахуй. С чего начать? Я не знаю, с чего начать. С самого неинтересного, логично, по-моему, да? Сам же сказал. Но самое интересное, это, короче, удлинитель. Это, вот видите, короче, у меня вот так вот сейчас стоит свет. Вот он. Он у меня светит в потолок, потому что не дотягивается вот эта тема вообще никуда. Чтобы мне свет сделать как-то получше, мне нужен удлинитель. Удлинитель э, 5-метровый, ну или даже больше. Короче, э, здесь удлинитель... Э, э, удлинитель, короче. Вот. <laughs> даже распаковывать, наверное, его не стоит, потому что это просто удлинитель. Я не знаю, что тут, но у меня даже функций нету каких-то, чтобы что-то распаковать. У меня есть э, вот эта хрень... Это, короче, чтобы убирать кутикулы всякие разные. Я ей попробую как-то распаковать. И мы никуда не будем торопиться. Ну, это же распаковка посылок, пацаны. Вы что, сейчас все быстро распакуем, будет неинтересно. Ой, блядь, тут адрес мог быть. Я, я не знаю, что тут конкретно в этой посылке. Потому что у меня их тут, как видите, немало. Вот эта большая штука, это тоже мы сегодня распакуем. Блядь, серьезно, что ли? Я думал, тут что-то поинтереснее будет. Это, короче, просто, просто гель для души. айс cream, милк. Если что, это самый лучший гель для душа, которым я пользовался Все. Вот. Если кто-то хочет пахнуть вкусно и мылиться вкусно, и они дешевые относительно 200 рублей Вот Можете такую тему купить, Милк, какая-то Милк Это я тоже знаю, что и такое я не буду ходить вокруг да около, это. С Силит Бэнк! чистенья унитазов! Ура! Ура! И тут точно такой же силен Бэнк, чистилка унитазов! Ура, пацаны! Ура! На Наши Какиши с Даши не будут прилипать к унитазу! Ура! У нас не будет черкашей на толчке! Вау! Так, ну, наверное. Знаете, как мы поступим? Мы разорвем эту сучку. Но перед тем, как. Перейдем к ней уже полноценно. Мы сначала распакуем штуку сзади меня. Короче, это Razer про как вы уже поняли Вот такая вот тема. Да Кимакура, не, это какая-то. Какая-то другая тема. Блять. Блять. Да, сейчас все поймете, сейчас все поймете. Это о подушка для тебя. To be the best version of yourself. You need a good night sleep. Поняли, пацаны? По-моему, жесть вообще. Ух, для какой мешок классный, я бы в нем трупы носил. Был бы я маньяком. О, о, о, о, о. Ебать, какашка. Ля. Ля. Я уверен. Сета. По щекам слезы ты меня не спросишь, но мне не надо слов. Мир, друзья, нас, Осуждаю, нахуй, долбоеб ебаный, блядь, конченый. Чтоб тебя, нахуй, черви в аду жрали. Ебанат, блядь, тупой, малолю. Короче, вот такая он схема. Она очень большая оказалась. Бля, вы гляньте, какая она здоровая. Это ты прикинь, ее обнимаешь еще и ногами в нее, и вообще кайф. В общем, Razer Kio Pro, пацаны. Это на превьюшку. Вот такая вот тема, смотрите, вот такая вот веб-камера, Razer KIO Pro, о май гад, тут есть такой язычочек сладенький, или погодили, как она открывается вообще, сверху, снизу, сверху, снизу, огненные брызги, слева, справа, жизнь это лава. Минус Донска. Не-не-не. Я, кстати, забыл сказать, пацаны, э, веб-камера Razer CAIO Pro, купленная за 6600 рублей. Хотя стоит она, что, пятнашку, 12 Ну, на зоне 12 в ДНС вообще пятнашку. Я купил за шесть новую со Зона, На одиннадцатом-одиннадцатом она столько стоила. Каждый, кто не успел ее купить за шесть шестьсот, ну, вы проебали самую лучшую вебку за, таки, за такую сумму. Я как бы молодец, я успел купить. Я подсуетился, раскошелился. И теперь у меня будет веб-камера. Я как-никак как стример, мне это важно. Вот. Ну, сука, вот ты, конечно, руина ебаная. Маленькая тварь, тварь, тварь. тварь тупо на булке. Ма. Вы увидите быстрее, чем я. Тут пишут то, что ты молодец, то, что ты сосешь конец, блять, купил Razer, да. Потом вот эта хуйня никому не нужная. Блять, Воля какая. Там еще целлофаночка классная. Это моя вебка. Это моя вебка. Это манимом. Манила. Это я... Это я для превью. Короче, пацаны. Блять, как ее достать-то нахуй? Извините меня, а есть возможность достать ее не таким варварским образом? Нихуя она большая. А где провод? Мне что, муляж, блядь, прислали. А, -а, а, он съемный. Там... Блять, я уже испугался. ⁇ баный рот. А где? Тут? Алло, тук тук блять. Опа, пруд Тут еще что-то. Че, как все блогеры делают, сначала посмотреть, да, то, что не основное, а потом уже перейти к основному, да? Я тоже так сделаю, чем я лучше и хуже, непонятно. Нашелся, правда. Я чуть немножко обосрался. Я подумал, там нихуя нету. Что это? А, то есть, это это типа это типа. Это типа закрывашка. Серьезно. Закрывашка для вебки. Чтобы ты шизоид когда дрочишь, блять. Тебя никто не спалил, кто подключался к твоей веб-камере. А в чем проблема? Ну, вот висит у тебя вебка, и просто сделать вот так. Вау, пацаны, блин, так сложно. Ебаный рот, как же я это. Блин! Все видят, как я драчу. Что бы я делал без этой крышечки? Я даже не представляю. Это самое лучшее изобретение. Давайте помолимся этой крышечке Рейзера, которая помогает нам скрывать веб-камеру от всяких разных штук. О -о -о, капец! Наверное, я еще за это переплатил, да? Если бы вот без этой крышечки, ну как бы моя вебка могла бы стоить там, ну, на 600 рублей дешевле, а? Не знаю. Бред ебаный. Проводулька. О, какая. Пыльк. О, и все. Нихуя себе провод. Вы видите, какой он? Это вам, блядь, нихуя собачий. Это хуя И в он классный. Чё это за провод такой? Я впервые такой провод вижу. Вы когда-нибудь видели такие провода? Типа, он пружинит. Ему реально похуй. Это классный провод. А так вот берешь выправляешь и все и все смотри и он не, ну обратно пружинка не делается Ну, чуть-чуть вот здесь вот потому что не до конца бля какой классный провод это самый охуенный провод который я видел так ладно самое главное забыл как бы дудун какая же она качественная бля пацаны я вахую. она вот именно чё блядь? Что, блять? Ага. <смех> ага. <смех> ой, ой, ой, -ой блять. Я только хотел сказать, насколько она качественная. И там еще какая-то штука есть. Она, короче, видимо, может на кронштейн еще крепиться. Она крутится тут у меня. Я, охуей, охуей, она показала, кстати. Я думаю, всем понравились понравилось. меня это хоть слышат, у меня-то хоть стрим не офнулся. У меня все нормально. Все да, все нормально. нормально. Ну, у меня, короче, устанавливаются драйвера на Razer, соответственно, у меня и старая вебка Razer тоже не работает. Извините, я ничего не могу поделать. Я могу показать вам экран основной, например. Как, как, как, как вариант. О, о, это я умер, кстати. Вот они, последние кадры фиспекта, если что. Вот это вот я. Вот это вот я перед тем, как я умер. Хух, у меня два Razer. Razer Synapse запустить. Что, что с тобой не так, мразь? USB-устройство номер два. Ему похуй, да? <смех> блять, я походу все сломал, пацаны. Я походу все наебнул конкретно. Ух ты ж, блядь. Я, я, я заработал, по-моему. По-моему, пацаны, я заработал. Что-то как-то очень странно, правда. Да что это такое? У меня запустилось. USB-устройство номер два, например. Ёбаный рот. Не, ну мы уже можем как бы оценить немножечко качество, только оно мне вообще ультра не нравится, потому что я уже вижу свои прыщи, и уже все очень-очень плохо становится. Да. Но но, но, но, но, да ладно. Можно я сейчас спрячу пока что немножко? Потому что я стесняюсь. Ух ты ж, блядь. Ужас какой. Ужас! Ой, блядь! Ой, ой, ой, ой, ой. Я сразу говорю, я себе так ультра не нравлюсь, потому что у меня ни через какие фильтры не проходят. Uh, плюс стандартные значения устройства Пользовательские Не, ну качество как бы Ебать, да? Ну как бы качество окей Заебись, все, у меня теперь видно каждый мой прищечек, каждый Каждую мою проблемку При этом еще э, Эта хрень мигает сзади Я не знаю, правда, что с ним делать Нуля, зацените Оно как бы вообще ничего не настроено Но зацените, блядь Я такой гладкий <laughs> В плане фпса но, выглядит заебись, конечно. Только, только я хочу как бы через свои привычные снап- камеры через вот это вот все пропускать. Почему мне запрещают это делать? Я не понимаю. Я не знаю. А, мы не установили. Мы, походу, скачали, но не установили. Вот мы дебилы. Вай, мага, это шо за анаконда? ой уй уй Нежнее, нежнее. ой уй уй Спасибо, Глебушка, большое, спасибо, спасибо Не, с этой вебкой явно по-другому нужно, пацаны, работать Потому что то, что работало на той вебке На этой вообще близко даже не работает Ой, мага Капец, капец Что я делаю? Что я делаю, извиняюсь я, я, Можно я не буду это трогать просто? Потому что у меня тут, ну, какие-то проблемки конкретные Все, пусть, пусть оно по дефолту работает, как работало, и все и, и, и насрать я главное, что теперь не мигает и, соответственно, вам не мешает. Она, конечно, охуенным качеством. Но подсветка где? И какого хуя? Что? А что происходит? Не, ну она красивая, но она не настроена это раз, во а вторых, это... Но мне нравится то, что фпс-а много, то, что я такой, типа, оп-оп-оп, классно, круто, йоу. А что, если мне взять и перезагрузить вебку? Ну, типа, выткнуть ее и воткнуть обратно. Может, что-то сработает. Давайте попробуем. Ну и хуе там. Кончено я. Короче, пошел я нахуй, реально. Вот. Це я. Це, Це через новую веб-камеру. Сравнивайте, не сравнивайте. Вот. Что-то типа такого. То есть сейчас я выгляжу хуже, возможно, потому что света нету. То есть глобально картинка должна вылучиться, Но я ее типа не настраивал. То есть там у меня была вебка настроенная по цветам, по вот этому всему. Здесь оно вроде бы как должно быть лучше, красивее, но при этом что-то какое-то дерьмо. Не знаю, если вот условно... Давайте представим, что вот это вот как бы, ну, подсветка, да? Вот. Я, я, я с подсветкой на лицо. Вот так вот бы сидел сейчас. Не знаю, хз. Короче. Вебка лучше, но ее нужно настроить. То есть на следующий стрим я... Все уже сделаю Включи лампочку, ебать ты гений, нахуй Расскажи мне, пожалуйста, как мне включить лампочку Куда я, по-твоему, ее должен запихать? В булочку, блядь, или, или где, где я тебе высу, блядь, лампочку? Сейчас или, или в потолок вот этот свой монстр. Давайте хотя бы я буду показывать вам, что я буду делать Вот, вебку я тут просто офую Со снап камеры выхожу С видео бродкаста Нельзя выйти, что ли, серьезно? Ну, оно хотя бы выбрало снэп-камеру. Ну вот, все, я, я все офнул. что подключиться повторно. Есть я? Есть. Почему я такой заторможенный? Широкий, средний и узкий. <связываем> что, пацаны, лучше? Какой угол обзора лучше? Узкий? <связываем> ну, по-моему, такой был, да? Если я правильно понимаю. HDR. А зачем HDR? Усиливает яркость цветов и динамический диапазон камеры, корректируя участки с недостаточной и избыточной экспозицией. Однако при использовании этого параметра чисто кадров камеры. Почему пол Я собрал ПК за 30К тридцать кайзапись, когда был майнинг. Блять, это шутка была, понимаешь? Типа, ну, вопрос максимально тупой. Задали, типа, помоги собрать ПК. Да, конечно же, я консультант ДНС. Вот я помог, посоветовал, ну, я так считаю. Можно на весь экран. В смысле. Спасибо большое за соточку и за музычку Но вопрос про ПК максимально тупой. Отвечаю я соответствующим образом на такое. Что мне выбрать здесь? Средний? Или как? Или нет? Не совсем понимаю. Типа, если я вот немножко камеру опускаю... Узкий. Давайте пока на узком посидим, короче. <смех> чтобы все поближе было, я ХЗН. Потом уже посмотрим. HDR, наверное, включать не буду. Автофокусировка работает как-то ультракриво. это что такое? Расширить область предварительного просмотра. Ёбаный рот. Пиздец. Не, пусть, наверное, будет автофокусировка Посмотрим, как она будет работать дальше Доступное обновление прошивки, дополнительное улучшение работы Функции автофокуса HDR камеры Обновление прошивки, давай Ёбаный рот, пацаны Я этим заниматься не буду, извините Сейчас, это пиздец, изображение индивидуально По умолчанию Холодный, яркий, теплый. Ёбаный рот, какой же он холодный Яркий теплый, Индивидуально Пусть яркий будет, я не знаю. Баланс белого автоматически. Короче, пусть будет такой. Но, ну, видимо, все. Все. Просмотр отключен. Теперь запускаю снэп камеру. Сейчас посмотрим, короче. 10.80, 60 fps. Все, вот эту масочку получается. Тут мы вебку включаем. Все, я показываюсь, да? Что-то лучше стало, что-то изменилось. Но автофокус работает как дерьмо, ебаное, конечно. Это, возможно, конечно, еще из-за подсветки, которая у меня сзади, типа у меня цвета постоянно меняются, и она пытается сфокусироваться назад. Но я не знаю. В общем, посмотрим. Мне еще в любом случае свет ставить, мне еще в любом случае понимать, как я хочу сидеть, типа узким, средним, широким и вот это все. Но вообще типа рационально, блядь, что, что, что с, что с FPS ом блядь. Короче, я NVIDIA бродкастом больше не пользуюсь, потому что это дерьмо. А, ну теперь мы, блядь. <связи> <Yes>. <связи> я больше не вернусь к зергам Я вступаю в селоплеинг <связи> Я больше не вернусь к инвидио-бродкасту, наверное Потому что, потому, все кончается на у Ща поймете, сейчас увидите Смотрите, э, я выбираю снэп-камеру Он говорит мне, выбери разрешение И тут есть только 1280 на 720 Что за долбоебизм? Почему такое только разрешение доступно? У меня же в снэп-камере э, 1920 на 1080 Почему он мне сейчас предлагает выбрать такую хрень? Пиздец, у меня теперь поры на ноге видно, пацаны, охуеть. Шрамы видно мои, охуеть. Я рассказывал им о том, что, ну, типа, я настолько быстро вырос э, в школе, что у меня вот здесь вот шрамы появились на коленках растяжки, типа. Вот, у меня, короче, растяжки на коленях видно, из-за которых я очень сильно вырос. А что, все получается? У нас было 270 человек, у меня со стрим, в итоге 150 так и живем теперь. Вот теперь все, что ну, по жизни нас преследует. Исходная камера занята. Да пошел ты! Короче, я буду настраивать потом после стрима. Сейчас мы сидим, плюс-минус нормально, поэтому так и сидим. Все, похуй, похуй, абсолютно. Мне нравится, как выглядит плюс-минус. Качество стало лучше. У меня, начали... У меня теперь на коленке видны, блядь, шрамы. -что, может... что могло пойти не так? Блядь, я, я не могу к себе привыкнуть. Наверное, не очень была идея, в принципе, на стриме этим заниматься. Потому что половинным э, людям неинтересно, половина людей просто вот эта духота наскучила. А теперь моя башка, ну это реально сальная башка, да и пирожка.